Друзья, всем привет! Вы на канале Холодная Ковка, меня зовут Максим. В сегодняшнем видеоролике я буду изготавливать лавочку. Для изготовления лавочки буду использовать 8 заготовок из 15 трубки по 90 сантиметров. Из них я буду делать ножки. Ножки будут сдвоенные, по 2 завитушки на ножку. Для основания буду использовать трубу 25 на 25 см. Длина лавочки будет 1,5 метра и ширина 60 сантиметров. Лавочка будет в баню, нужно чтобы лавочка была пошире, чтобы можно было положить вещи на нее, чтобы они не падали, чтобы было комфортнее переодеваться. Так, друзья, купил две вот такие вот горелки. Сначала одну вот эту маленькую купил в одном магазине. Не работает. То идет газ, то не идет. То пропускает здесь. Уплотнитель этот не держит. Поехал в другой магазин. Купил в другом магазине большую. Такая же самая беда. Думал, может баллон что-нибудь. Поехал, купил свежий баллон. Поехал к другу Сереге. На канале у меня есть ролик про егоный трактор. Серега, говорю, дай горелку, есть горелка рабочая, он мне дает вот такую вот. Я, говорю, две штуки уже купил, и он показывает, у него, говорит, у меня, говорит, самого две штуки такие уже валяются. Не бери, ты, говорит, эту ерунду, они не работают. То есть это у меня две штуки нерабочие, у Сереги такие тоже две лежат нерабочие. Зачем вот эту пакость люди продают? А в магазин ты сдать ее уже не сдашь, потому что она уже, как бы, была в эксплуатации, обожженная. Тут этикеточка приклеенная на новой. И все, этикеточка сразу сгорает. Минуты полторы эта горелка работает и все. За что деньги берут, непонятно вообще. Так что, друзья, не попадайтесь на эту ерунду. Ни в коем случае не покупайте такие горелки. Берите вот такую вот. Итак, друзья, ну и вот что у меня получилось. Вот такая замечательная лавочка в баню. Теперь место будет достаточно и для белья, и для детей. Жена и дети, я думаю, будут просто в восторге от новой лавочки. Особенно мне нравится, как смотрятся вот эти вот сдвоенные ножки. Очень, очень классно выглядит. Несмотря на довольно простую конструкцию, лавочка получилась довольно крепкая, не шатается, не болтается, все довольно, довольно надежно получилось. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На следующей неделе будет обзор на новый станочек для холодной ковки, так что подписывайтесь. Ну и на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем пока.